Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Осень у нас в самом разгаре. И один из актуальных вопросов – это когда выкапывать саженцы из школки и когда осуществлять осеннюю посадку саженцев винограда. Об этом мы с вами сегодня и разговариваем. Но, конечно, первое и самое основное – мы не спешим. Смотрите, я стою возле школки, И что я вижу? Абсолютно зеленый лист. Мы потом пройдемся, посмотрим растение еще не готово и не надо его тревожить раньше времени наша задача Сделать так, чтобы растение ушло на покой. Причем ушло на покой само. Я не применяю никаких жестких химических мер. Я не применяю никаких дефхолиантов. И единственное, что я применяла для своих саженцев, это, конечно же, монофосфат калия. Либо сульфат калия, но ну, тогда, когда лист еще работал. И вот смотрите, сегодня у нас 8 октября. Утром прошелся легкий морозец. Чуть-чуть был и не по траве. Вот видно по послену его прихватило. А вот листья винограда. Им абсолютно ничего не сделалось. Они еще есть, и они еще худо, бедно, но работают, даже несмотря на температуру. Если растение само их не сбросило, значит они еще для чего-то ему нужны. И сейчас мы ждем нормального, естественного листопада, ну либо он случится от морозиков либо растение само сбросит. Но даже, допустим, если у вас прошел заморозок, лист поморозила лист осыпается, не спешите эти самые саженцы тревожить, не спешите сразу же их обрезать, потому что весной у нас идет ток питательных веществ снизу вверх, а сейчас он идет сверху вниз. И, соответственно, даже если листик уже... Отвалился от мороза. Если он, естественно, упал, там все нормально. А если он отвалился от мороза, то ток питательных веществ еще идет. И не надо растений его лишать. Потому что корешкам тоже надо питаться. И растению надо иметь запас питательных веществ. Поэтому мы не спешим. Пока что у нас вообще еще все зелененько, и пусть так и будет. Когда совершится естественный листопад, либо после заморозка, и пройдет некоторое время, тогда уже растение готово к пересадке, оно ушло на покой, и ему будет легко перенести транспортировки, любые пересадки, потому что оно в спячке, в нормальной, естественной спячке. И если вы думаете, что может быть потом будет слишком поздно высаживать, нет, не будет поздно. Пока земля у нас не замерзла, пока она более-менее нормальная, именно вот такой спящий саженец вполне можно садить. Тем более, что и осталось нам ждать уже не так долго, я думаю, что недельки три, Оно может быть, чуть больше, и все процессы завершатся. Ну и при этом давайте говорить о том всего лишь начало октября. Еще на самом деле ну, довольно раннее время, вот, переключила камеру с другой стороны, вот это яблоня, видите, еще зеленый абсолютно лист, дальше березы, тоже они еще с листьями, пусть поредевшими, но тем не менее. То есть время еще слишком раннее, поэтому торопиться нам не следует. И, конечно же, показываю низ саженцев, вот, вызревает лоза. Да, не у всех саженцев она вызревает, конечно, так идеально, у некоторых чуть послабее. Да, вот здесь кое-где встречается зелененькая, но ничего страшного, еще есть время, чтобы все у нас дозрело. Тем более нам для саженцев надо всего лишь несколько почек, чтобы вызрело. Я думаю, что на несколько почек все у нас вызреть успеет. Повторюсь, время еще есть. И напоминаю, что саженцы можно высаживать до тех пор, пока еще земля не замерзла. Саженцы в спящем состоянии. Если мы их возьмем вот в таком, как они сейчас, то, конечно, ну, таким саженцем любая пересадка сейчас это стресс. И если вы волнуете, что вы, например, ну, не успеете саженцы высадить ну, по каким-то даже своим личным причинам, либо боитесь, что там придет снег, придет мороз, тоже не стоит об этом беспокоиться. Дело в том, что саженцы в спящем состоянии прекрасно все переносят. И если вам, допустим, неудобно их высадить, не получается поехать да все что угодно просто даже если лениво например уже прохладно на улице то такие саженцы прекрасно сохраняются до весны где в подвале раз второе можно даже отвести им полочку в холодильнике и в холодильнике они тоже прекрасно себя будут чувствовать до весны более того я вам сейчас покажу пример в прошлом году я немножко поэкспериментировала с саженцами, я их очень долго хранила, и сейчас я вам покажу, что из этого получилось и сколько они у меня прожили. Смотрите, вот эти саженцы еще живые, они, конечно, уже пытаются, пытаются умереть, но... Сегодня у нас 13 августа. Я их достала из подвала где-то месяц назад. У них уже были вот эти вот побеги выросли. Правда, они были беленькие. Сейчас они уже а, на солнышке окрасились. Кстати, не особо подгорели. И, видите, упаковочка, да, стрейч. Просто песок. И все. Я даже за это время, с осени, ни разу их не полила, не подлила водичкой. И вот на момент 13 августа они еще живы. Ну так получилось, что поскольку я забыла их в подвале, потом достала, уже просто решила провести эксперимент, как говорится, на живучесть. Так вот, саженцы очень даже живучи. Если они продержались до августа, в таком состоянии и все еще живы, значит, вполне не могут переносить и транспортировки, и хранения. Ну, а я с вами прощаюсь. Напоминаю, что мы выковку саженцев планируем конец октября, начало ноября. Будем смотреть по погоде и по их состоянию. Вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!